Так, добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас очень важный вебинар 2018 год, POC 2018 акции и бонусные программы. Сегодня я вам расскажу обо всех изменениях, которые у нас произошли в компании начиная с 1 февраля 2018 года. Очень много интересного добавилось, на что нужно, в общем-то, нам обратить внимание. Я думаю, каждый сделает для себя какие-то свои выборы и свои акценты. Поэтому поехали. Итак, еще раз о компании BSC. Это один из самых крупных производителей натуральной косметики, продукции компании BSC. Она популярна по всему миру. Производится она в Европе, в частности во Франции. Компания существует уже более 13 лет и в России она с 2013 года. Основными компонентами являются водоросли, растения морские, растительные комплексы различные. И декабрь 2017 года для компании BOC стало событием, потому что одна из самых мощных компаний Америки, это Jafra, влилась в данный проект, в данную компанию и теперь мы BOC и Jafra. Регистрация в проекте, в нашем проекте, в частности компанию Биоси, дает каждому человеку три основные возможности. Вы можете воспользоваться каждой возможностью по отдельности, можете каким-то образом их сочетать, можете воспользоваться абсолютно всеми сразу же. Итак, первая возможность для каждого человека – это естественно, Скидка в 33%. Это э, большая экономия для каждой семьи, плюс э, постоянные акции в компании, множество подарков, э, всегда плюс, когда ты можешь купить натуральную косметику, э, качественную косметику и еще из такой большой скидкой, 33%. Вторая, возможно, это дополнительный доход э, который можно заработать с помощью показа каталога. То есть и вы показываете каталог и зарабатываете между разницей компании, каталога, да, каталожной цены и ценой консультанта, получая при этом, опять же, дополнительные премии, подарки, бонусы, ну и, соответственно, вот эту вот разницу между ценой консультанта и ценой каталога. Но я думаю, что одна из самых уникальных возможностей, которые дает нам вообще не только наша компания, BOC, наш проект, да, а вообще весь сетевой маркетинг, весь все сетевые компании, это построение такого уникального э, собственного бизнеса. Бизнеса без вложений. Я уточню, именно без вложений. Потому что вложение это реально... Э, офисы, да, закупка множества товара, да, которые вы должны открыть, открыть какой-то магазин, я не знаю, салона, автомастерской и так далее. Наш бизнес является бизнесом без вложений. Вы предлагаете людям воспользоваться данными возможностями и приняв такое решение, они становятся вашими, скажем так, вступают в сеть потребителей, да, из товарооборота, вот всей вашей компании, да, которую вы организуете, вам будет компания выплачивать свое вознаграждение. Плюс к этому вы получаете различные премии и подарки, воспользоваться можете замечательными бонусами, о которых я сейчас расскажу, путешествиями и так далее. И эксклюзивная возможность от компании BOC, именно от компании, это открытие своего собственного эко-магазина. Не у каждой компании есть такая возможность. В большинстве случаев в компании запрещено открытие каких-либо розничных магазинов. Компания Биоси дает такую возможность. И если у человека есть желание да, воспользоваться обычным линейным бизнесом без проблем, компания вам в этом обязательно поможет. Сейчас ждем. Не, не перекрывается слайд. Почему-то у меня не открывается слайд? Угу. Вот так. Так, способы доставки <coughs> в нашей компании. Итак, сразу обращаю внимание всех да, на то, что у нас берется, это не только у нас, это в каждой компании, берется сервисный сбор 3% при любом виде доставки. То есть, куда он идет? На формирование, на сборку вашего заказа. А, как мы можем получить, где мы можем получить и как оплатить наши заказы. А, в первую очередь, это, конечно же, бюро. А, они открыты во, во многих крупных городах России. И не только России, и в Казахстане, и в Белоруссии. Здесь идет оплата менеджеру бюро. Обращаю ваше внимание, оплата идет конкретно менеджеру бюро. Далее, пункты выдачи Pingpoint заказы от 3000 рублей. Евросеть, заказы от 1800 рублей. Адресная доставка и групповая адресная доставка. Групповая адресная доставка от 10 тысяч рублей. Доставка будет бесплатная. По крайней мере, пока. И сегодня компания нам предлагает комплимент в феврале с 1 по 10 февраля. Сегодня 8 февраля, то есть у нас еще осталось 2 дня. Желающие, кто хочет получить великолепный бальзам «Первая помощь» ароматерапия за 99 рублей, артикул 17.01, то, пожалуйста, делайте свой заказ до 10 февраля включительно на 100 баллов и более. И вам будет предложено на третьем шаге выбрать вот такой замечательный себе не подарок, да, а комплимент со скидкой за 99 рублей. Кто при, присоединился к нам или собирается присоединиться с 1 февраля по 31 марта, участвует в прекрасной акции, акции новичка и имеет право получить в подарок корректор мимических морщин от компании BOC Anti-Age. Артикул 11.26. Что нужно сделать? Нужно в месяц регистрации сделать заказ на 60 баллов. И в следующем месяце при заказе на 30 баллов вы получите данный продукт бесплатно. Обращаю ваше внимание, что... Также вы вступаете в стартовую программу «Новичка». В стартовую программу вы можете вступить, в общем-то, в любой месяц. Если вы делаете заказ на 100 баллов, давайте разберемся. Если вы делаете заказ в месяц регистрации на 60 баллов, и следующий заказ делать только в следующем каталоге, да, то в стартовую программу вы не вступаете, но получаете подарок акции новичка. Если вы делаете в месяц регистрации заказ на 100 баллов, то вы вступаете и в стартовую программу и получаете э, подарок по акции новичка. Если вы в месяц регистрации не делаете заказ никакой, вообще никакой, да? А делаете, допустим, в следующем месяце заказ на 100 баллов, Баллов, то вы э, вступаете в стартовую программу, но не получаете за, э, подарок э, по акции новичка. Это всем понятно? Главное, чтобы новички разобрались. Если не понятно, то обязательно спросите у спонсора своего, чтобы вам было все четко э, по полочкам разобрано. И наша стартовая программа. При заказе от 100 баллов вы можете приобрести данные продукты за 99 рублей великолепный набор в течение 6 месяцев э, вы делаете по 100 баллов э, но ну, не делать 100 баллов в общем то как-то нерационально потому что 100 баллов это тот э, объем да тот объем нашей ЛТО скажем так на наш личный товарооборот который дает нам гарантию получения нашего вознаграждения денежного вознаграждения После того, как вы проходите стартовую программу, полностью всю, да, в течение 6 месяцев, вы не остаетесь потом без подарков. Вы вступаете в следующий, э, скажем так, круг, да, в так называемый клуб дистрибьютора Биоистей. Если вы постоянно будете делать по 100 баллов, без подарков, скажем так, вы не останетесь. То есть э, после стартовой программы, Выполняя каждые три месяца по 100 баллов, вы будете получать подарки. Первый шаг, три месяца по 100 баллов, браслет, легенда успеха. Второй шаг, три месяца по 100 баллов, вы получаете колье, легенда успеха. Третий шаг, опять же, три месяца подряд вы делаете, получаете ожерелье. Четвертый шаг, опять же, три месяца подряд, по 100 баллов вы личного личного товарооборота, вы получаете браслет «Венецианский ажур». Максимальная выгода. Максимальная выгода доступна каждому консультанту абсолютно, может выполняться в любой месяц, можно не выполнить, то есть, допустим, сегодня выполнили, да, в этом месяце, в следующем не выполнили или выполняете каждый месяц, не имеет значения. Если вы выполнили за месяц личный товарооборот от 300 баллов, то вам компания предлагает на выбор приобрести любой продукт со скидкой 50%. А, то есть на третьем шаге вам будет предложено список продукции, а, который вы можете выбрать, а, один из продукта со скидкой 50%. Акция является некратной, приобрести можно только один продукт да, со всего списка. А, квалификация, как я сказала, уже идет будет ежемесячная. И а, базовая цена, а, от чего будет браться 50%, это базовая цена дистрибьютора. мастер-продаж Это для тех людей которые любят э, хорошо работать с каталогом электронный это каталог или бумажный это каталог неважно. но если вы делаете заказы от 300 баллов ежемесячно на протяжении трех месяцев то есть каждый месяц по 300 баллов не э, прерываясь получается три месяца подряд вы получаете на свой подарочный счет полторы тысячи рублей если вы делаете а, свой личный объем 600 баллов ежемесячно и подтверждаете в течение трех месяцев каждый месяц по 600 баллов и более да то вы получаете на свой подарочный счет 3000 рублей если вы делаете от 1000 баллов а, точно так же три месяца подтверждая свой личный товарооборот то вы получаете на подарочный счет тысяч баллов. Ой, 6000 рублей, извиняюсь. Хочу напомнить по поводу пода подарочного счета. Если вдруг кто-то не знает, подарочный счет, э, с него деньги снять нельзя, но им можно полностью рассчитаться за продукцию. То есть если с бонусного счета мы оплачиваем свой заказ э, 60%, только да то с подарочного счета мы оплачиваем свой заказ в полном объеме. То есть можно полностью оплатить свой заказ сто 100%. И при этом за заказ будут начисляться соответствующие баллы. По-моему, очень удобно и многие пользуются именно подарочным счетом. Звездный спонсор. Это тоже великолепная акция как раз для людей, которые вступили в бизнес, Здесь за да, каждого приглашенного вашего новичка вашу первую линию, обращаю внимание, именно в первую линию. И если этот человек сделал 100 баллов да, в текущем месяце, то вы получите за него деньги. Давайте посмотрим, какие. Счет новичков идет с двух человек. То есть, если у вас один человек всего да, пришел и сделал 100 баллов, вы не получите данного бонуса. То есть двух человек пришло, два человека сделали по 100 баллов, вы получили за каждого по 100 рублей. Три человека по, по 100 рублей 300 рублей. Четыре человека, соответственно, 400 рублей. С пятого новичка вам компания увеличивает в два раза бонус. То есть если у вас в течение месяца сделали новички по 100 баллов, первый раз, да, первый имеется в виду то э, их, их более 5, то вы получаете за каждого по 200 рублей. То есть, если 5 новичков, то вы получаете уже 1000. 6 новичков – 1200. Обращаю ваше внимание, то есть, если новичок пришел, допустим, в феврале, да, но не сделал заказ, а сделал заказ, первый свой заказ в марте на 100 баллов, да, то он будет учитываться у вас в марте месяце. А, то есть мартовские новички плюс вот этот вот человек, то есть и посчитают, если у вас больше двух человек, то вам, соответственно, этот бонус начислят. Но не забывайте выполнять э, условия, да, обязательное. То есть ваш личный объем э, ежемесячный должен быть от 300 баллов. Клуб лидера Биоси. То есть, постоянно да, получаем какие-то подарки, и когда уже доходим практически до директора, расстраиваться совершенно не нужно, и здесь тоже нас ждут подарки. Первый шаг – это великолепный зонтик, сумка, второй шаг, третий – это дорожная шикарная сумка, и четвертый шаг – это, конечно же, чемодан. Все условия написаны, а самое важное условие, конечно же, это быть директор, да, и э, личный объем точно также 300 баллов. Если вам э, хочется подробнее прочитать э, про все акции и про все бонусы, обращаю ваше внимание, вы можете зайти в свой личный кабинет, открыть э, акции и бонусы э, закладочку и все, все там расписано подробненько, почитать. Все, что непонятно, задавайте свои вопросы в чат. Клуб лидера BOC, когда вы выходите на уровень директора, конечно же, подарки э, продолжаются, да, и э, э, если вы повышаете ваш статус, и через год вы получаете подарок, соответствующий вашему статусу. Директор – это смартфон, золотой директор – планшет, платиновый фотоаппарат, сапфировый ноутбук, бриллиантовые часы, ведущий бриллиантовый директор, брошь с бриллиантом, соответственно, да. Премиум бриллиантовый директор, кольцо с бриллиантом, вице-президент, золотой браслет с подвеской. И компания пообещала, как только вице-президент у нас появится, то, соответственно, будет разработан маркетинг-план более глубоко, да, подальше, и вы будете получать, соответственно, новые совершенно подарки. И, конечно же, великолепный бонус, который э, с 1 февраля был включен э, компания БиОСИ. Э, это бонус развития. Э, он будет работать именно с 1 февраля в течение всего 2018 года. Этот бонус включен впервые. Э, в чем он заключается? Необходимо в 2018 году выйти впервые на 18%, удержать их в течение, удержать или повысить да, свою квалификацию в течение трех месяцев подряд, иметь свой личный товарооборот 300 баллов, объем вознаграждения должен быть более 7 тысяч рублей ежемесячно, и вы получите на подарочный счет 18 тысяч рублей такого не было, это просто классно, при этом вы понимаете, да, что за 18% у нас идет уже вице-директор, то есть вы получаете свои 18 тысяч, а там и не за горами, ваша премия директорская в 1000 евро, вот кстати у меня слайд с премиями проскочил, но мы к этому возвращаться не будем, да, все прекрасно помнят, что у нас директор начиная с директора премия 1000 евро да и максимальная премия 1 миллион евро соответственно по курсу центра банка поэтому есть куда расти есть куда стремиться старт белости тоже интересно очень старт бонусная такая программка да для новых директоров то есть это обучение в Москве новых директоров. Что сюда входит? Ну, во-первых, давайте условия, да, как можно поучаствовать в этой программе. Вы дистрибьютор, стали, открыли звание директора. И если вы закрываете статус звания директора за 6 месяцев подряд, то есть у нас звание можно закрыть в течение 12 месяцев, директорское, да, но, если вы ни разу не упали, да, вот с 23% и подряд 6 месяцев были на 23%, то есть вы закрыли директора за 6 месяцев подряд, с момента открытия квалификации, да, и суммарный структурный объем директора в данный период составил у вас 50 баллов при вашем личном товарообороте, 300 баллов, вы можете э, спокойно спаковать свой чемодан и ехать в Москву за счет компании. Итак, давайте посмотрим, что же теперь нам компания будет предлагать. Да? Значит, если вы амбициозны, настойчивы, планомерно идете к поставленной цели, бонусная программа StarsBerry именно для вас. Мы ждем новых успешных директоров в Москве. Для вас уникальное обучение от компании и увлекательная программа отдыха. Продолжительность программы 3-4 дня. А в программу входит обучение, участие в тренингах, мастер-классах по бизнесу, продукции компании, краткое финансовое обучение. По-моему, это очень даже неплохо. Оплата проезда и проживания, это <laughs> тоже здорово, особенно те, кто живет очень далеко да, от Москвы. Посещение театров, экскурсия, соответственно, по Москве и ужин с руководством БИОСИ «Россия». По-моему, классно, здорово. Я бы вот с удовольствием бы сходила бы на ужин с генеральным директором. Так, накопи на свою мечту. Еще одна такая классная программа от компании BOSI, которая дает нам возможность удвоить свои накопления. В чем она заключается? Бонусная программа длится 12 месяцев. Для того, чтобы в нее вступить, нужно написать заявочку. Заявки все у нас пишутся совершенно, значит, в личном кабинете в своем. Вы открываете, есть специальные файлы для подачи заявок на любую программу, на любой бонус. Далее, после того, как вы все оформили, да, что необходимо сделать? В течение 12 месяцев подряд, с момента подачи заявки, Ваш личный оборот, да, то есть э, личный товарооборот, у вас должен быть 300 баллов. И э, объемное вознаграждение не менее 15 тысяч рублей ежемесячно. То есть ваше объемное вознаграждение должно быть 15 тысяч и ЛТО 300 баллов. Все. Получилось у вас, значит, вы можете писать заявление на участие в акцию. Дальше. Что будет происходить? За время участия... Э, в программе вы лично будете получать 90% объемного вознаграждения. Остальные 10% будут копиться на специальном счете. Через 12 месяцев вот эти 10%, которые будут с вас удерживаться, вернутся к вам в двойном размере. Например, вот у вас 15 тысяч ежемесячно. Соответственно, будет удерживаться 1500 рублей, если вы ну, захотите поучаствовать в данной програмке. Да? В течение месяца, получается, 12 месяцев, это с вас удержит сейчас так 12 тысяч плюс 3, да, вот так, 15 тысяч плюс 3, 18 тысяч, да, то есть удержит на специальный счет положит. После, по истечению года вы с этого счета уже снимете 36 тысяч, то есть не 18, а уже 36 тысяч. Если у вас а, был а, какой-то месяц, хотя бы один перерыв, да, и у вас там, допустим, было меньше 14 тысяч, да, объемного вознаграждения, то есть вы слетели с этой программы, да, или ЛТО не выполнили, то вы слетаете с этой программы, не переживайте абсолютно, потому что все те денежки, которые у вас были, да, 10% с вас снимали, вам вернут в полном объеме обратно, но естественно уже не удвоены Решили вступить заново, без проблем написали заявление заново и начинаете <coughs> копить деньги заново. Так скажем, такой мини-банк, мини да, <coughs> где с нас ничего нигде никаким образом не удерживается. Итак жемчужная конференция 2018 года испания так а почему у меня опять улетела нет не улетела по моему не улетела <д checks> так э -э жемчужная конференция 2018 года испания квалификация идет до 30 июня 2018 года значит кто желает тот должен э -э выйти на вице-директора да и копить свои замечательные жемчужины подробно как копить сколько жемчужин все есть в личном кабинете на этом останавливаться не будем все это достаточно просто квалифицируется главное бы, как говорим было бы желание Итак, жемчужная конференция 2018 год зажигательная испания ждет своих директоров Бриллиантовый вояж, 2019 год, Сингапур, Таиланд. Про 2018 год я уже не говорю, потому что буквально на днях наши директора, да, бриллиантовый вояж, 2018 на белоснежном лайнере Бип-класса уплывает в свое очередное путешествие, по бороздить просторы морей и океана. Поэтому мы сейчас с вами настроены на бриллиантовый вояж 2019 года, Сингапур, Таиланд. Пожалуйста, ставьте свои цели и планируйте да, свои поездки такие вот великолепные. Автомобильная программа. Программа очень замечательная. Она очень-очень популярна в компании BSC среди директоров, то есть вступить в, в автомобильную программу вы можете а, с уровня вице-директора. А, напоминаю, 148 тысяч рублей сейчас стоит, а, получается 5 тысяч баллов, да, а, поэтому, а, так как балл у нас маленечко увеличился, да, а, для, что для этого нужно? Быть лидером 23%, то есть вице-директора открыть, да, личный объем 300 баллов и структурный объем 10 тысяч баллов по структуре, да. Для этого, после этого вы пишете заявление и вы вступаете в программу. Хочу обратить ваше внимание на то, что а... Сейчас можно приобрести абсолютно любой автомобиль. Компания вам дает отмашку на абсолютно любой импортный автомобиль, который вы захотите. Ну, соответственно, платить она вам будет в соответствии с вашим уровнем. Таблица по выплате с вашими деньгами, да, по уровням есть тоже в личном кабинете. Зайдите, посмотрите, с какого уровня интереснее всего, допустим, приобрести автомобиль. Плюс ко всему, если раньше был, было предложено брать автомобиль либо кредит, да, автомобильный кредит, автокредит, так называемый, либо лидинг, то сейчас компания дает отмашку даже на то, что вы будете покупать автомобиль сразу же, да, за полную свою сумму самостоятельно, предоставив документы компании. И компания уже вам по, по проверке всех документов в течение трех лет определенную сумму которую вы заслужили да на данном уровне будет вам выплачивать так и хочу еще что сказать по поводу квартирной программы да то есть сейчас я ее не поставила но компания не убирает квартирную программу условия по квартирной программе сейчас обрабатываются и будут предоставлены на бриллиантовом бояже в начале лидером и лидеры в марте нам привезут известия о том как будет выглядеть наша квартирная программа 2018 года она будет компания обещает сто процентов то есть компания хочет подредактировать таким образом чтобы она стала настолько же популярна как и автомобильная программа то есть соответственно я думаю условия будут какие-то ну, наиболее интересно, чем их были до этого. Итак, наши преимущества. Продукция, конечно же, органическое производство Франция, плюс присоединилась с Джафра к нам, да, бесплатная регистрация, без паспортных данных, торговая наценка консультанта 50%, выплаты наличным на карту до 15 тысяч, личный товарооборот 100 баллов 2950 рублей, стоимость балла 29,5 на выплату у нас точно так же увеличилась до да? стоимость балла директорский уровень 23 процента 148 рублей товарооборота в ценах каталога до да? премия через любые 6 месяцев от 1000 евро до 1 миллиона евро пассивный доход уже с бриллианта звание директора закрепляется на один год вне зависимости от подтверждения товарооборота заграничные путешествия с уровня директора только на вип лайнерах, автомобильная и квартирная программа э, от 148 тысяч рублей, то есть уже на уровне вице-директора, отсутствие условий по объему новых консультантов первой в линии, выплаты в ширину, в глубину, открытие собственного эко-магазина и, конечно же, великолепные поездки во Францию один раз в год. Алгоритм работы на нашем проекте заключается в следующем, следующим следующем образом. Да? Первый этап – это, конечно же, регистрация. И проходим первые три урока нашей школы успеха. Если вы принимаете решение остаться просто потребителем, без проблем оставайтесь потребителем, будем вам всегда рады. Если же вы принимаете решение все-таки строить свой собственный уникальный бизнес компании компанией «Биоси» и проектом «Бизнес Биоси», то мы вам предлагаем сделать заказ на 100 баллов. Вот здесь у меня опечаточка старый, да, вариант. Сейчас 100 баллов 2950 рублей, да. И после оплаты заказа вы допускаетесь к чату Экспресс Рост и ко всему необходимому материалу и урокам по работе. И чтобы ваш старт был успешным в проекте с да, что будет необходимо сделать? Конечно же, нужно будет просмотреть всю школу успеха, да, постановку цели, планирование. Разбиваем все поэтапно, пользуемся помощью своего спонсора. Четко проходим обучение по школе успеха. Советую всем начать школу успеха от верху до низу. Не прыгайте с урока на урок, потому что мы расположили уроки таким образом, чтобы вам было их удобно изучать от простого к сложному. Поэтому находим время и каждый урок досконально изучаем. Обязательно советую всем новичкам пройти курс MLM-профи. Курс собирался не просто так, мы э, лидерами э, собрали очень большой, хороший, мощный материал, который вам хватит еще э, для работы, я не знаю, сколько времени, да, поэтому, э, когда мы э, объявляем, да, что мы проводим курсы МЛМ-Профи, обычно это один раз в месяц, пожалуйста, обязательно подавайте заявочки своим лидерам и э, вступайте в данный курс, который для нашего проекта является абсолютно бесплатным активно участвуйте в жизни работе команды общайтесь в чатах обязательно ходите на вебинары контактируйте со своим наставником не молчите спрашивайте задавайте вопросы спокойно реагируйте на все отказы которые поступают извне да и возможность интернета и от ваших близких Понимаете, что наш бизнес – это уникальный бизнес, и в нашем бизнесе очень важно именно регулярность действий. Вот таким вот образом работает наш проект. Большое спасибо за внимание. Если у кого-то есть вопросы по акциям и бонусным программам 2018 года от компании BioC, я слушаю, готова ответить. Так, тем, кто на личном потреблении, для них 300 баллов ⁇ это много. Вика, но никто тебя не заставляет делать 300 баллов. То есть э, э, мы рассказываем о том, что дает вообще возможность, какую возможность дает 300 баллов. Если ты можешь делать 300 баллов, ну, вау, классно. То есть ты соберешь все. Соберешь деньги, соберешь все бонусы, соберешь все подарки. Но нет возможности делать 300 баллов, никто абсолютно не э, заставляет. У нас множество подарков и за 100 баллов, да, но 100 баллов, мы помним, это э, тот объем, да, тот ЛТО, который необходимо делать э, любому лидеру для э, получения своего денежного вознаграждения. Это не наша придумка, это, э, скажем так, условия каждой из сетевой компании ЛТО это обязательно. Поэтому еще есть какие-то вопросы? Нет вопросов, да? Ну, я думаю, если что, мы все обсудим в чатах. По-моему, программы замечательные. Я не знаю, планируйте, ставьте цели, достигайте, расписывайте их на бумаге, рисуйте карты желаний и вперед. Самое главное, действуйте регулярно, выполняя определенные действия, всегда будете продвигаться Хоть на шаг, но вперед. Но я думаю, кто делает регулярно действия, они будут не на шаг продвигаться вперед, а на 2, 3, 4, 10 и так далее. Все, всем большое, огромное спасибо за то, что пришли на вебинар. Все, кто не пришли, посмотрят записи. До свидания, до новых встреч. Все, пока.